Заканчивая с графиками такими, да, я привел график. Это у нас абсолютный процент рост доходности, которые были мои фавориты компании, которые, в принципе, я рекомендовал покупать э, состоятельным клиентам, да, то есть у меня всегда в топ-историях была ФСК, Сургут привилегированные, э, Росагра были интересны, да, то есть я еще с августа месяца говорил об необходимости покупки компании Росагра, Мечел привилегированные. И это вот те истории, которые себе показали доходность. То есть наихудшую доходность показал Прев по итогам года минус 8.74, потом у нас получается идет ФСК ЕС пролежала практически на дне все это время. Но мои рекомендации, рекомендации последних полутора-двух лет, ребята, покупайте доллары, покупайте акции экспортеров экспортно ориентированных компаний Распадская, угольщики, Сургутнефтегаз привилегированные, Росагра, да, те же самые показали доходность от 26 до 75 процентов по итогам года, переиграв доходности вложения в валюту, да, переиграв доходности вложения в золото переиграв по доходности вложения в индекс S&P 500. То есть вот, вот эти вот параметры, да, они в принципе оправдались. И опять, даже если просто смотреть мои рекомендации, которые я давал э, в широком доступе на канале YouTube, они в принципе все оправдались, за одним исключением людям нужно знать конкретно, что, где и когда.